Автобизнес э, – один из сложных бизнесов, потому что включает в себя продажи, услуги и производство. На этом канале я расскажу о всех фишках, о всех преимуществах, о всех секретах этого бизнеса. Если ты ставишь основную задачу только деньги, то бизнес, в принципе, обречен. Всем привет, меня зовут Юрий, я предприниматель из Москвы, занимаюсь автобизнесом. Сегодня мы находимся на нашей новой станции, это восьмая по счету, где я расскажу, как мы строили, как мы делали этот сервис, какие были трудности, чем мы столкнулись и как мы будем делать его успешным, эффективным и прибыльным. Станция находится в Москве, в пределах третьего кольца. Станция метро «Беговая», улица «Брянский пост». Я подробно расскажу о ключевых моментах строительства, как мы его искали, как находили, что мы сделали по этому помещению. Также прикреплю план-график к открытию этой станции, потому что если вы хотите открывать станцию в срок, вам потребуется план, и мой план-график покажет пример, как мы рассчитываем любые наши действия, связанные с открытием, от нуля до выхода точки ноль Вы все посмотрите и узнаете Это помещение Постройки 1987 года Последние 15 лет было заброшенным Чем заинтересовало? Тем, что имеет хорошую правильную форму Хорошее расположение Есть э, зона парковки И это центр Москвы Пойдемте покажу, что было с помещением и что мы с ним сделали мы здесь вставляли окна часть окон закладывали потому что здесь с одной стороны были очень большие окна это не всегда хорошо но ну и отсутствие окон тоже плохо надо чтобы свет был ну, дневной и э, не очень много здесь мы решили применили такой дизайн лофт как внутри так и снаружи выбрали такой цвет основное это пол упор потому что без, если пол тонкий это ну, опасно по ремонту. Подъемники бывают складываются. Очень часто видно в роликах в Ютьюбе, да, как падают подъемники, потому что толщина пола не учтена, и поставили... А толщина пола должна быть минимум 20 сантиметров. Это должно быть тепло, светло и уютно. Как клиентам, так и сотрудникам. В следующем видео я поделюсь маркетингом, рекламой, фасадной, направляющей, что работает, что не работает, как считать, как это монетизировать и как это контролировать. Мы находимся в ремзоне, где проходит весь лесан ремонт нашего техцентра. Значит, что у нас есть? Здесь у нас стоят новые подъемники двухстоечные по 4 тонны гидравлика. Китайская компания, но очень закомендовала себя, мы уже поставили в нескольких техцентрах оборудование, проверено. И вообще компания делает европейского качества, но ну, мало кто знает о таком производителе. Значит, здесь у нас подъемников 5 плюс 1 сход-развал. Если вас интересует вопрос по оборудованию, какое необходимо для запуска и для работы техцентра, пишите оставить заявки, я вам расскажу, покажу более подробно, что вам потребуется для запуска, что вам потребуется для работы в дальнейшем. Также мы запустили, установили линию диагностики европейского производителя, где наши клиенты получают диагностику по развал-схождению, мы проверяем амортизаторы и проверяем тормоза. Клиент получает распечатку, чек-лист, где мы видим состояние узлов агрегатов и видно, что уже можно делать не руками, а уже автоматически и программно. Без данного оборудования провести техосмотр невозможно. Вы не получите лицензию и если вас интересует, как открыть пункт технического осмотра, пишите. Я сделаю отдельный видеоролик по этой теме. Для данного цеха мы используем небольшое количество людей, на 5 постов здесь должно работать максимум 4 механика и диагност. Площадь данного помещения, ремзоны, здесь 350 квадратов. Этого хватает, да, есть помогающая дополнительная площадь, где мы установили шиномонтаж, агрегатный цех, склад и подсобные помещения. Если бизнес строится только... Ради прибыли, а бизнес ну, в любом случае строится для прибыли. Любой бизнесмен, предприниматель ставит цели извлечения прибыли. Но если ты ставишь э, основную задачу только деньги, то бизнес в принципе обречен. И мы ставим э, это польза людям. Помощь людям делаем это искренне: помогаем, отвечаем за свой ремонт, даем большую гарантию до двух лет, за которым мы реально отвечаем. Если мы что-то сделали не так, поставили эту запчасти, сломали, соответственно, мы в любом случае отвечаем и меняем запчасти это наша гарантия. Поэтому мы настроены играть в долгую. И если бизнес настроен играть в долгую и взаимоотношения с клиентом развивают, то люди это чувствуют, клиенты, понимают, приезжают и доверяют. Доверие самое основное и в нашем бизнесе, как и врачу, как и доктору. Автобизнес э, – один из сложных бизнесов, потому что включает в себя продажи, услуги и производство. Поэтому говорить можно много обо всем. Э, и для того, чтобы быть успешным и эффективным, нужно ну, разложить по полочкам э, все процессы, все нюансы. По экономике по этой станции мы в ремонт вложили в районе 2,5 миллионов с рекламой оборудование нам обошлось в районе 4 миллионов мы планируем выйти в ноль на третий месяц выйти на купаемость из полтора года у нас это получалось мы знаем как это делать ничего невозможного нет сейчас мы работаем второй месяц по прогнозам планируем в июле уже выйти в ноль точка ноль по этой станции полтора миллиона у меня часто спрашивают что такое точка ноль и как ее посчитать ну как вообще с ней работать Точка 0 складывается из переменных и постоянных затрат. Вы должны посчитать все затраты, которые у вас есть, постоянные, и все затраты, которые есть, переменные. В данном случае данная точка, точка 0, составляет полтора миллиона. Поэтому для того, чтобы мы вышли в плюс, нам нужно сделать полтора миллиона и больше что мы планируем сделать в ближайшие два месяца. В постоянные расходы входят вся коммунальная часть, электричество, аренда, свет и какие-то иные платежи, которые постоянны, которые неизменны. Платежи, которые меняются в зависимости от условий, от объема, это запчасти, зарплата, реклама, те вещи, которые переменные, которые зависят от сезона, от спроса и от расхода. Поэтому все части, которые, все вещи, которые у вас не постоянные, считаются в переменные. В одном из следующих видео я расскажу и покажу станцию, которая уже работает, которая вышла в ноль, которая работает в прибыль, и расскажу, за какой период мы ее открыли, какая сумма вложений, какая сейчас выручка, за какой период мы вышли в ноль и за какой период мы отбили все вложения и начали зарабатывать. Мы находимся в приемке автосервиса. Она небольшая, но довольно удобная, комфортная. Кстати, сделана из двух морских контейнеров. Поставили контейнера. Это будет будущая приемка. Для работы необходимы компьютеры. Мы поставили моноблоки. Это очень удобно, современно и практично. Здесь рабочие места мастеров-приемщиков, запчастиста. Есть зона кафетерия для клиентов, зона ожидания для клиентов. Ремонт данного оборудования с контейнерами обошлось нам в районе 350 тысяч. Данный сервис, как вы видите, работает под брендом Вилгуд. Более подробно о франшизе Вилгуд и о франшизах в автобизнесе я расскажу в следующем видео. Оставляйте заявки, пишите вопросы. Я расскажу не только про франшизу Вилгуд и другие, но и вообще по франшизам, как с ними работать, их подводные камни, плюсы и минусы. И вообще, как открыть бизнес по франшизе, потому что сейчас это очень актуально и востребовано. Я постарался рассказать очень кратко об открытии сервиса. Понятно, что много подобных камней, много информации. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, если вам понравилось, задавайте вопросы, и я помогу вам сделать бизнес прибыльным и эффективным.